подарок но ну? короче завтракаем все друзья всем привет сегодня короче находимся в лесу сегодня уже 2 июля но вот такой речке решили просто рыбачить Развели костерок Вот такой Ну как-то так, друзья Сейчас чайку попьем вон Там там река основная Вот вот Короче, у меня опять беда Сломал весло Пластик Сейчас пойду попробую достать его Пойду достану, попробую ребятки вот, комаров мало комаров вообще комара немного так, да. сильно не мешает комар какая-то непонятная лодка стоит здесь тут непонятно что у нас тут. Водичка мутная какая-то. Какие заторки здесь. Ремень забыл одеть. Сохлаждайтесь природой вместе с нами. По планам у нас путешествие дня на 3, на 4. Я думаю, вам должно понравиться. Покажу много интересного. Возможно, избушки покажу. Какие тут есть. Вот. Но ну, все, друзья, давайте. Друзья, смотрите, вот такая вот лужица. Метров 15 длиной и шириной метров, ну около 10. И он гальяны прямо ходят. Вот. Вот прямо видно, что ходят. Может увидите. Вот стоят гальяны прямо. Прямо вот толпа прямо их стоит. Видите, тут это? Кругляшки. И вон там, возле берега. Вон там все кишит, короче, гальяном. вот прям, вот здесь вот все ходит. Да, вот здесь вообще гальяны на удочку бы прикольно было половить А вон там крупные, смотри какие, а Там он сантиметров по 10 Да, тут бы корчашку сейчас Ну-ка разве комары, друзья То ли дело, Короче. Вылетит комарик а здесь хрень полная это разве комары, ну вот чёрт, на руку сели и толку никакого нету, не кусаются. Так только чуть-чуть пальчиками их давишь. Ну что, друзья, весла так я не нашел своего обломка в воде. Ну и чё, спиннинг покидал, короче. Щука прыгала в одном месте. Ну что то ничего не взялась. Ну там мелководья, может быть, ушла быстренько. Сейчас вот сижу, перехожу с одного места на другое, думаю посмотреть там, что может будет в заводах. Ну, комаров можно сказать нету, можно сказать так, что нету, не комар, нету комаров, абсолютно нету, почти не летают. Емая тут Обычный сибирский утрешний день, часов 10-11 час уже, поднимались по речке, короче, прошли через офигенно большой затор, там осина такая, но ну, я бы ее один не обхватил, прям хорошая такая, ну и уже топляка туда наплыла, вот, сейчас вот возле такого озерочка нахожусь, тут короче это, карасики плескаются, ладно все дальше будем снимать потом вот друзья короче походу медведь ходил борозда здесь вот тоже продолжаем двигаться посмотреть что дальше будет ладно выключаемся медведь ага вот, смотри вот без траву же вот он заходил Не шок. И вот сюда потом пошел, смотри. Но это не человек нихуя, значит. Все, вот по дороге... По дороге сначала думали, человек шел, а потом... Вот, видал прям, вот. Вот, вот так. Да, да, да, смотри, вот видно прям так. Ага. Вот, видал, и здесь вот он ходил. Вот здесь вот он ходил. Ага. Интересно, когда, блядь. Ну, трава завяленная уже. Здесь вот он ходил. Вон там, наверное, копал что-то, муравейник, что ли. Вот, ребята, медведь покопал. надо, голодный. Да. Как думаешь, далеко он нашел? Ну это слава богу, что медведями а не человек. Вот еще накопал, ага. Вот еще накопал. На следочки следочков не видать ну, друзья вот еще смотрите покопал да ну следа не видать какой какой вот еще накопал понял ну тут походу надо это а, для вас, вот видать следок смотри Во -во -во. вот друзья видите вот такой ну муравейник это и... Ну что, можно идти на готове, ждать его, в принципе. Видишь, здесь порыл, порыл, вон он порыл. Ебаный насос. Вот все, муравейники. Собаку надо было брать. Видите, друзья. Вот. Ладно, выключаюсь. Дальше будет больше. Подписывайтесь на канал. друзья пришли к такой вот избушке вот здесь генератор у них стоит под этим туалетом по крайней мере стоял года четыре назад сейчас стоит вот видите друзья у меня уже на канале есть видео с таким генератором Блять. Блять. Вот такой вот непонятный а это склад у них. Склад. Ну просто, друзья, посмотримся, как люди живут зимой. Тут у них вот навес обвалился. Пришли в гости. Походу нахуй, блядь. Да, посуду дохуя тут Вот такие, друзья, дела у нас здесь М -м, Да, Книги вот, интересно Ковры, чё кого, блин Нары сделаны вот такие вот Короче, здесь человек нахуй на 7, на 8, блядь Вот Это Выключать выключатели, видите сколько, может может нет но дофига выключатели ставить. А какая же блять из банна ну ну как же нары такие же чё, чай будем греть вот, он вот друзья земляника вот это вот об эту хуйню обжегся это ч отсот нет нет борщ Борщевик mm -hmm. Давно, друзья, я вам хотел вот это озеро показать Оно вот длинное, примерно с пол километра длиной Глубина тут метра пять примерно, может 6 Вот кувшинки вот такие вот растут в тайге она короче растет это озеро живет как бы Смотрите, вот я стою вот это вот все дело. видите как трясется вот смотрите прям вся вот эта болотистая рязка вся трясется. Я уже застревать начинаю как бы. Надо это как бы дело обходить. Пришел, короче, за чаем. Чай налить надо. Сейчас закипятим чай, попьем. Посидим, отдохнем маленько, обветримся. Ну и дальше двинемся. Лось, короче, ходит с лосенком. Ну, короче, хочем посмотреть. Здесь можно порыбачить где-то. Для Вася говорит. Ну и медведь ходил, блин, жутковато муравейник так что долго не будем здесь задерживаться дальше покажем что будет ну вот друзья экскремент медвежий уже зарос маленько но ничего страшного друзья вода вообще светлая, там песочек а вот короче плотина бобра сделана идет вон туда и вот тут вот такие вот заводи вот бобры тут лазят да. популяция бобра тут лазит Если караулить бобра теперь я знаю где можно вот прям свежая плотина подделана все свеже как бы можно здесь его караулить подошли вот к такому вот водоему короче в тайге Комаров по-прежнему мало, бывает и больше. Ох я в нору провалился. бобринную провалился. Похуеть. Нора! Бля. <связь> Бобринная нора! комментариев все ясно кто понимает кто понимает да вот там уже прям рогос растет Нихуя вон чурагайка отошла. грамм наверно двести. Mm. что будешь стрелять в дроби? Mm. А чё, на уху? Mm. Mm. Она может и крупная здесь стоять. Да она тут спокон веков нахуй живет. Е оставлять на краевы. Чего бы ты ее оставлял? Лосиная арахис. На да его поднимали, на сплав был, я ага. наговорил, Петров где система, та, бля, не один раз их взрывали наху, разручали. Что, друзья, вот здесь щучина стояла, килограмм пять может, ну может трешечка, в муте прямо, сейчас проверим, что будет, не будет, хер и знает, может и будет. Ага, тукнула, блять Промахнулась Ага, еще раз уебала Мажет, сука, прикинь Ну-ка, сейчас я ее попробую оттянуть Мажет Стучит, ну слабо Неохотно Стоп. Сука. А вон чебака сколько ходит там. Ёб твою мать. Вот и, и, и караулись на выходе. Ну-ка, сейчас я попробую вот так в речку. Вон чурогаечка маленькая ходит, даже две стоит. Такие, грамм, по 50, нахуй. А там вон чебака прям вообще сколько, ельцов, нахуй, в речке. Самой вон видно, вот, блядь, с дроби уебать и собрать их нахуй на уху ага взялась взялась сошла сука видал какой крокодил Ого. килограмма три нахуй дявась Реально нахуй Надо было Видишь, я говорю, я слабо тащу Ты видел ее вот здесь? Килограмм Килограмма три, ага Она слабенько берется, я говорю Килограмма три ну, Друзья, я думаю, вы видели ее Камера снимала сейчас Килограмма три Вот она сюда куда-то пошла Блять, надо было стрельнуть, когда она стояла Я сперва думал бревно Потом смотрю, исчезла Ага, это чебак был. Ага, я ее видел. Вот реально килограмма на три, нахуй. Щучка. Это так может, если вчера ты глушани ее, опять тукнула, блядь. Слабо берет. Сука, у меня крючок один залез. Но глаза не стало Один глаз вытащила, нахуй. Будешь стрелять, если все? на второй. Ну такое ощущение, что вон вот туда вот в траву она ушла. Щурята стоят, вон видно. В речке травяной зацеп. Нет, это рыбка силиконовая. Вот. Говорит, и не а это да, она похожа. Ну, а это, блядь, пуля, мякенькая, мякенькая. Сука за траву цепляет, еб твою мать. Куда -то, куда -то ебалось, нахуй. Да здесь она стоит, здесь просто она намутила. Так как как жерлицей поиграть. А может накололась, скажет, нахер я буду, блядь. Ну скажет, может, Йорш было, а? Чебака, до хуя ходит. Чебака вон стоит его прямо. Ну-ну да его надевать, бы бы На 22 вот такую но Блядь, куда же она отошла то надо наверно потопить и чтоб посильнее потонула но Вода мутноватая сильно. Зацеп травиной. Бля. Ладно, покидаю почаще сейчас. Надо было хуякнуть туда. Она бы всплыла нахер сразу. Три точно она. Может мне насадочку сменить? У тебя еще есть. есть. Ну, ну, вот она подобная ну, рыбка. Том, ну, блядь, посветлее надо. Нет, она подобная у меня, просто у нее хвост двигается, а -а -а. более. Сильнее Более сильнее блядь, двигается хвостик Он блядь, раздражает А? Раздражает В смысле? Ну щуку может вот этот хвост и раздражает Вот Он болтается, она может быть понебать Сейчас проверим, что кого тут будет, не будет. Так, вот это хвост, видал? Это будет здорово, хвост. Да. Но она и светлее. рыб Это рыбка светлее, но... Сейчас вот здесь стукнем. Сюда. А, блядь, через куст. Ладно. Да я уже наблотыкана этими закидами. Ее надо просто пореще было тащить блесну. Я, видишь, вяло тащил. Я не ожидал, что она прям тут тутукнет рядом тут. Я с глубины-то ее тащил, а потом перед берегом сбавил. Тым. А она бы ходом дукнула. Ну, видишь, на третий раз я ее увидел, она так бух, она у нее вылетела с рта. Видать, накололась хорошо. Сейчас вот сюда шмальнем ее Ну-ка, Да я говорю, она, наверное, накололась и съебалась по-быстрому. Сейчас, смотри, будем топить. Вот еще не на дне. Еще не на дне. Вот упала. На дно. Крутится, хвостом крутится Ну? No. Далка Слышишь, как, блядь, заедет, Привлекает ее, блядь, раздражает Должна тут быть Да и можете не одна, нахуй да конечно, вода вот что-то мутноватая просто. Адиовась, ты... вода, вода, вода что-то мутная, блядь. Она непрозрачная. Хреново знаю. Но рлиться бы с результатом, по-моему, здесь стало. Чебачка бы, если поставила, ага. а? результат бабы а стояла она вот здесь вот блин вот тут вот блин а там глубоко но она в пол воды видать стояла конечно на солнышке грязь. но она может мы подходить стали она может и опустилась а потом отошла еще сильнее, глубже. Потому что она у меня здесь же, потом вот здесь вот, вот тут она у меня тут уткнула. Зацеп. покидаем короче пили чай ели сало минут 15 посидели ждем щуку У нас не да не хочет браться почему-то вася говорит должна уже ебать вот сейчас после чая я говорю, посмотрим, что кого. Но вода не сильно мутная, она может сама намутила тут. Мы ее пуганули, она может мутканула. Сейчас это не так мутно стало. Вот оттуда, наверное, муть и гонит, это же речушка или нет? Но? Старица. Это с озера вытекает? Ну вот. Мут. Ай, ай, яй, -яй. А, взялась отпустила прикинь опять она вот здесь возле баллона стоит прямо давай прикинь <пух> прям возле баллона стоит Ее надо на протяжку, а не на отвес. Но сейчас не видно было ее. Вот так буду сейчас. Звонить может цыпанет на быстрой скорости. Так она зацепится может. А душит, нахуй, мальку, нахуй. Но моку не Ну. Ну, такие же, как у меня рыбешка это. Небольшие. Не, Тоже лами, нахуй. Борьба, бля. но бля. Ну? Давай ты, блядь, нормально, цепанись, а. Так, чайка бахнуть. За рыбалку, друзья. Чат. Дам на дно фу, упасть Она может вот так ходом и на берег выскочить Направь. Только она не хочет нихуя гоняться Она просто ртом ее берет, когда она рядом и все ну, блядь, она А, кстати, крупные они спокойные почему-то Вот они, блядь, вот Запор стоит вот нас на кертовой. Приходит она, блядь, висит нахуй. На заборе? Ну, покрутится, покрутится, блядь. Препятствие видите, разгоняется, блядь. И через запор нахуй. Ну-док. С воды нахуй. Ну. Но. И на сук нахуй. И, блядь, и, и, и, и пиздец проходит, она висит нахуй, блядь. У -у -у. О, как они, блядь. Она, сука, чувствует препятствие нахуй. Они лезят хитро вот они через через запор перепрыгивают нахуй. По идее она сейчас на верхового чебака должна идти Вот так вот сейчас мы его погоняем по верху Может догонит ну, Вот хорошо крутится мать. хорошо видно Ну? Должна она сейчас где-то. Да вода еще мутноватая, блин. Она бы издалека видела. Бля. Да. У меня так весь чай стынет Блять, подстригаться надо. Вот, вот он, нахуй, да, блядь. Ну-ну. No, no. Машинка, блядь, не ебнулась, блядь. Mm -hmm. Всех машинки поломали, блядь. So, в одно время, наверное, покупали. Козырьки прижёл, а я говорю, что у них пиздили, говорит, на проводом. Побалдеть. <клёх> машинку, говорит. Mm -hmm. Азина пиздит, что там у нее проводку оборвали, нахуй. Mm -hmm. Ну. У тети Зины? Ну и тазики с бани, говорит, спины. У тети Зины? Ну. Ну у них правда машинка сломалась. Это подстригательная, почему-то они сами Стару поехали. Ну, это, Винька говорит, да, моей говорит, нахуй. Ну, говорю, я оборвал нахуй. Но нахуя на мне эта проводка, нахуй. Тем более, что. Так бля, а они где были? Охуе знаю, это проводку нахуй. Ч, говорит, не караулила, говорю. Садики снизили проводку, это Ммм... Я говорю, да кому нам нахуй эта проводка нужна, пт твою Ну куда ты ее, блядь, намотаешь, ладно? Блядь, лапша нахуй алюминиевый. Блядь. Где же я ты щука? Я сколько живу, блядь, ты по и баня не знаю, где даже у него, да. mm -hmm. А, типа ты оборвал? Да нет, ну, она не говорит, что я оборвал. Ну что, что изделида. Так может они сами и забрали. Кто? Хозяева, бывшие. Охуя, а, а может быть, хрен знает. Так они давно уехали? Давно. Поди дед не хотел уезжать вообще. Какого хуя он тут будет делать, блядь? Ну какого хуя он там будет делать? Конечно, не хотел. Куда поделать? Блять, ну вода вообще мутная, особенно вот после лодки из-под баллонов что ли она мутится грубо говоря здесь метр глубины Как на зимнюю удочку поиграть с ней Ох, не забила она да? Да она может маленько отошла, хуй знает, только куда ее кидать-то. Кстати, друзья, вот весло видали, как сломалось. Видно, да? Да, до кадров видел, у тебя тут хуйня. Че? Видишь, туда вовнутрь заходит. Ну этот его можно снять нахуй. Заклепка. Это заклепка. Заклепка. У меня клепочник такой есть. Видите, друзья, даже на голову бабочки садятся. Это бабочка, пускай сидит. Красивая бабочка. Видите, у вас таких нет. Это сибирские бабочки. Вот она какая. Классная. Ага. Что, попробуем вверх? Ну ладно. Вот отсюда его попробуем потаскать. Да она могла вот метра два-три отойти от берега и встать. Вода просто мутная, понимаешь, ей нужно к носу кинуть. Да она еще, может, на нее не хочет, раз укололась. Тут вон чебак, тут в речку. Заходи нахуй, долбе этих чебаков не хочу. Во, опять уебала. Прикинь, уебала. Да. Ага, вот здесь прямо. Сейчас вот сюда попробую. Прям под лодкой. Во-во-во, въебало. Опустила Опять слабо Вяло берет, прикинь Это вяло. вяло вообще блядь. Дрожает, но... я говорю, блядь, наверное, губы, блядь. Сейчас я попробую Побыстрее тащить шатаются, наверное, да. Так пасть ее не хочет хватать Нормально Сейчас надо ее поинтенсивнее тащить, чтобы она хлоп и успела зацепиться. Ага, взялась. Вот, сошла, видел? Да, блять, хвост видел? Реально, нахуй, треха. Сука, я говорю. Треха, нахуй, ребята, я думаю, вы тоже видели. Вот она вот сюда куда-то ушла. Сейчас вот так попробую. Не тащить, а Вот так. Блядь, ч ⁇ за хуйня? Или на берег мне сойти, чтобы тащить поинтенсивнее? Ну-ка, стой. Дай-ка, вот сюда пойду. Вот сюда вот. Стану, чтобы я ее... Её... Хоп. Ты видел, реально хвост? Видал? А я железную блесну не стал брать, блять Чё-то не стал Надо было взять, на нее бы она скорее цапнула Здесь-то всего двойник стоит, а там тройник И два тройника у меня стоит Давай зацепись, родная Блять, опять здесь вот на третий раз только нормально взялась. Надо ей речи тащить, чтобы она подцепиться успела. Такие всплески для привлечения. Где она есть-то блять? Чудовище, блядь. Блять, ебаный насос. Вот сука, а О, жуть. Сейчас, сейчас. Я в азарте. Ебаный насос. А? Ну чебака может нахуярилась, она наверное чебаков здесь нахуярилась с утра А вечером или с утра бы она активнее была Сутри манечка, видишь, нахуярилась Так, ну-ка, сейчас сюда вот кинем. Мы были, блядь, в поетах там на сезоне, поймались и стояла она. Угу. у нас. Ед свой наводил. На 8 килограмм уебала она. Там пискать пиздец ему, ну там ведь обглаживают. Угу. Мертвый, неживой нас. Еще подводку, блядь, я успел в деревья нас подгрести. Подводку уже едет на ушах. Ну, no ну. -no. Ладно. Похаваем. Друзья, смотрите, сколько ельца. Прямо вот должны увидеть вы. прям вот пишите. Сейчас приближу. Смотрите, это все елес. Ебать, там окуней штук 30 стоит, прикинь. Давай. Окуней штук 30 стоит. Вот они Но... А я бы с дроби туда сейчас сыпанул И на уху бы чебаки были Как думаешь, глушанула бы? Адя, Вась я говорю, с дроби бы поднял их друзья, сколько ельца? Елец прямо вот он ходит, блин. Кстати, друзья, в меня сейчас клещ подмышку впился. Вот это вот окуньки, короче, стоят. Вот, может видно? Вот тут возле куста, они прям на куст заплывают, и чурогайки там есть. Продолжение знаешь, как моряк, отодвигаешься. Думаешь, приплыла так? Да, Или колза? Охуеть. Так я ее первый раз здесь вижу, она видать вот недавно. Попробуй, держись за него. Что, она не расшевеливается? Не-не-не, надо было держаться. Что не держался-то? Да это мы пилили. А что ты держись за бревно? Держись. Вон к тому бревну подходи и затягивайся. Давай. Я ну? Надо вылазить, ну, это, перекинуть ее, и все. Дотянешься? Нормально, а? Ага. Ну вот, сейчас я подниму мотор. Преодоление препятствия, друзья. Нам еще и насрал какая-то, сука, блядь, на лодку. Птица какая-то. Вы видали, какие вот, блядь, заторы. Но это еще самый малый, У нас было вот такое бревно. Ее обхватишь. Давай. Ты только меня не скинь. Да ты встань на ноги, Диавас. Тебе грех стоять надо же, блядь. Тебе там возле берега хули не встать. Еще давай, давай. У тебя осталось стоп. Я-то уже почти все. Твою часть. Ты лучше... Ружба, отверни нахуй в сторону Залазь Залазь, залазь, аккуратненько только Аккуратненько, аккуратненько Забирай Конечно. Так, сейчас. Отходи Листок какой-то, блядь, оделся Я вот думаю, есть смысл нам выше плыть или нету Там до деревни просто уже километров несколько остается. Ну? До да имшигалы. Ну. Может, километров 7-5. Может, просто тупо сплавимся сейчас вниз. Как думаешь? Маленький проплыйтесь. Вниз? Вверх. Тото то нету, блядь, блин, сюда. Ну -у. смотри, леска дернется, упадет на дно. Вот упала. На носик, смотри. Упало. На носик, на носик, смотри. Вот упало. Сука, за что ты зацепился, блядь. ⁇ ба в Подожди, -ка, подожди, -ка, подожди. О, ага. Трава ебучая. И мать, Растёт, на. Да, она, видать, старая Я хуй знаю, есть у нас смысл вверх плыть или нет Как думаешь? Сейчас, стой, дай заебенье спиннинг на место Так, рюкзак уберем. Можно ли попить Или можно? Ага. Ага. Ага. Ага. Пол поломана она как бы, оторвана Макушки не видать Лось ест крапиво. Но, но... <свист> но, но... <свист> Мне вот просто интересно, в тропиве в этой, блядь, есть клещи нет? 8.04. А мы поплыли пол-седьмого, а? Оттуда, о от том-то, полседьмого, да, поплыли? Ну, значит, полтора часа гоняем. Ну а вчера мы еще даже и не выплывали в это время. Сейчас, стой. короче тухлый бобер лежит воняет вот прям такой ну килограмм наверно он 22 где-то весит вот этот бобрик короче кто-то его увидел <сосколько> <сосколько>